Когда вас спрашивают, каково это «расти»? Является ли ваше непосредственное чувство теплом, поддержка или полезность? Или вы вдруг чувствуете себя немного напряженным, вспоминая последовательную критику, испытывая стыд? Или быть козлом отпущения за все? Эти родительские отношения могут быть беспокойными и токсичными, что заставило бы вас даже сейчас чувствовать себя сбитым с толку, может быть встревоженной или потерянной. Мы получаем эти источники развлечений, там не показывайте ничего, кроме ядовитой, превратившейся в золото истории воспитания детей, и мы здесь для того, чтобы пролить немного правды на это. А именно, что реальность не такая, и вы не обязаны это делать, поверьте голливудской фантазии. Надеюсь, эти следующие кусочки правды поможет всем вам там обрести хоть какую-то надежду или, по крайней мере, отправная точка к исцелению. Во-первых, примите тот факт, что они не изменятся. Быстро представьте себе идеальных родителей в своем воображении. Мы готовы поспорить, что детали в стороне. Идеальный родитель любит своих детей безоговорочно. Удовлетворение потребностей своего ребенка, при этом все их действия твердо направлены на благо ребенка. Токсичные родители так не поступают. Они часто даже близко не подходят к удовлетворению потребностей ребенка в любви и поддержке, которые оказывает длительное разрушительное воздействие. Даже мысль о том, что родители добровольно сделали бы это, это отвратительно. Поэтому мы держимся за веру, что как только мы станем взрослыми и добьемся успеха или представить доказательства того, что они сделали, эти родители будут испытывать угрызение совести, и изменение всего их мышления. Это ожидание не принесет ничего, кроме разочарования. На самом деле, возможно, вы уже пробовали и были разочарованы. Итак, вы подумали, может быть, в следующий раз, если я сделаю это одно. Остановка. Этого не будет ни в следующий раз, ни в следующий. Знаешь почему? Потому что проблема не в тебе. Они не изменятся, и это не является вашей обязанностью ни ответственности. Эти потребности в любви и привязанности вас не встречали ваши родители в детстве, и они не будут такими, как взрослые. Так что отпусти это. Да, спой это, если тебе нужно. Однако хорошая новость заключается в том, что вам не нужно, чтобы они делали это за вас. Вы можете удовлетворить эти потребности самостоятельно из другого источника по вашему выбору. Это позволит вам, чтобы иметь другие отношения со своими родителями, основанные на реальности, а не на желаниях. Во-вторых, вы являетесь хозяином своего собственного счастья. Ваши родители не решают ваше счастье. Они не являются ключом к счастью. Таким образом, если только у вас есть такие безопасные отношения, ты был бы счастлив. Если вы рассчитываете на это, ты дал им всю власть, и это не принадлежит им, это твое. Да, мы, естественно, желаем определенных вещей. Тем не менее, мы единственные, кто принимает решение, если это то, что является частью нашего счастья. Счастье – это и всегда будет внутренняя работа. Номер три. Признайте, что вы ни в чем не виноваты за твою детскую боль. Токсичные родители манипулируют, и часть этого заключается в том, чтобы убедить ребенка, что все эти издевательства – их вина. Это неправда. Возможно, они подразумевали или прямо говорили, что если бы ты этого не сделал вещь или действовал таким образом, они бы никогда не рассердились, никогда бы не был вынужден издеваться над тобой. Они упускают из виду, что если бы это была не та штука, это было бы что-то другое. Злоупотребление происходит из-за их дефекта, а не из-за вашего. Их неспособность справиться со своими собственными недостатками, вот почему они обвинили тебя. Это была не твоя вина ни тогда, ни сейчас. Номер 4. Вы не сломлены непоправимо. Когда твое прошлое преследует тебя, легко впасть в убеждение, что детские раны никогда не заживут, вечно мешающие твоим способностям, чтобы иметь здоровые отношения. Ладно, время морфея. Что, если мы скажем вам, что исцеление вполне возможно? Предостережение заключается в том, что что же, это потребует усилий с твоей стороны. Мы понимаем, что это будет нелегко. Однако тот факт, что вы признаете травму, это влияет на вас. И ваша способность формировать здоровые отношения, это означает, что вы уже практикуете самосознание. Вы видите проблему и знаете ее. Если вы знаете, что это такое, ты можешь схватить этого маленького монстра и разобраться с ним. Например, обратиться к профессионалу за эффективным руководством. Например, разговорная терапия помогает вам переварить свои прошлые и повысить свой уровень самосознания. И в-пятых, прощать их не требуется, чтобы началось исцеление. Так же сильно, как мы все жалуемся на супружескую измену, есть одно преимущество – у вас есть возможность и свобода заботиться о себе. Ваше воспитание, комфорт и совершенствование – вы больше не зависите от своих родителей. Вы не обязаны прощать то, что они сделали. Однако вам нужно признать, что это произошло. Таким образом, вы можете сжать спусковую застежку, не дать их мусору утянуть тебя вниз. Наличие токсичных родителей может начаться у вас в детстве, но вы не обязаны позволять этому преследовать вас и винить тебя всю оставшуюся жизнь. Осознайте свою личность. Позвольте себе признать свою силу, принять то, что произошло, и исцелиться. Ты больше не ребенок, и они не решают ваше будущее. Удивил ли вас какой-нибудь из этих советов? Узнаете ли вы что-нибудь из этого в других? Пожалуйста, обсудите, прокомментируйте и поставьте нам лайк. Поймаю тебя в следующий раз.